Всем привет, дорогие друзья, с вами Фромикс, и мы продолжаем выживание. Что тебе надо? Мне нужна новая вода. Я дека. пришел. Свою. Что нужно? У тебя есть новая ведро, ведро кирку. Кирку. на кирку. Ну, я ему доложу. А, ну, да, пожалуйста, да, а у тебя есть ведро? Я побежала делать что Ведро? Нет, у Райта ведро. Райт, у тебя же ведро воды есть? Райт, дай, пожалуйста, ведро на секунду. и землю, если есть, пожалуйста. Где ты? Натя. Да, все. Спасибо. Спасибо. Я знаю, что на этой земле Так. из всего этого мы только один уход получим. Олег даже не думает пытаться менять все. Видела я, как ты делаешь овечкам, неудобно? Овечкам. Он тут их в камень. У меня есть туда бесконечный источник воды? Есть же, Владимир? Есть, да, где пшеница там. Где, где, где огород? Где Вы видите на улице, где, тут, где мы живем? воды. Там, Нет, я дом. Там дом без Нам нельзя его убить. Вылечить да. Да. Нам нужно здесь пол заменить. Надо пол заменить. Да. Жрать еще, Костя, нам нужно пол заменить. Где а, овцы? Зачем? Каменные. Землю. Потому а, что, а, что овцы, они у шерсть будет образовать из землей. Райт, Райт, спасибо за ведро. Да, я его вот точно тебе. Нужна... И... Нам а, нужно просто купить об этой Короче, нам зайду. нужно сделать огород на улице, потому что я забелю. Дай ра дай луке Луке дай. Нет огород, зачем на улице огород? Потому что опция у будет питать. Так я мы сейчас возьмем. Ферма. Зачем ферма на улице? Хочешь, чтобы я землю. Нет, а там где опции, потому что именно земля же под под зе... Подставим, подставим, подставим. не вы, без э, солнечного я цвета, делал. вот этот земля не станет зеленой трава я А мне или там цирку сделать, но... да да с... С... Подожди, стой, Закопать? Нет, Рай, right, вверх. Костя, у тебя еще Классный. есть комплесс? Но... Mm? <с>... Тут есть идея, есть идея. я потекал. Зелеза есть, пять? Нет. У кого-нибудь есть земля? Нет, бы я сама иду. Накопайте мне земли побольше. Я не хочу туда Вообще-то сейчас ночь. У кого есть песок, переплавьте, переправь, пожалуйста, и сделайте стекло. Окна, стекло. У меня сейчас вас... <сум> Вы так пушку повысите, или не будьте, пожалуйста. Нет, вот, не Вот, не у меня есть два стекла осталось. У меня два нам стекла, не два осталось, надо, надо больше. нам больше надо. <сум> Что? У меня есть идея. Мне не надо два. Идите переправляйте еще, потом дадите мне. Короче, так не надо знать, День настанет, пойдете. Я же не прошу сейчас, прям. Боже, я босрался. А, исп... Могу еще камень. Да, Нужно бирку. У меня нету бирки. Мы мы Ходи, я как я он он без... Боже, я не родил. Он бежит за мной. Без... Без бирки еще один. Погоди. Погоди, дай я О, нифига, ушества. тростник уже вырос как. Вы, как, что, вы закрыли я... этого что вот, ли? Вот, тот, что... Он в лодке сидит. Олег за мной. Я закрыл. за... Фантом. фантом. Да, тут фантомы. Быстро. Фантом. Юра. Домой срочно. Он еще дерется с ними. Ты, ты тупой значит. Ой, Юрчик, какой такой тихонный, все дома? Да. Я дома, я рыбачу. Мне, пожалуйста, Я пытаюсь... Я тоже. Я вам не Овцам не будет хватать солнечного света. Чтобы выросла трава, правильно? Им нужен солнечный свет. трава, нужно, чтобы трава... Нам нужно, чтобы вот эта трава становилась зелёной, чтобы они ее кушали и превращались в пушистых шерсть от В пушистых. Не власялись. Не власялись в пушистых. Так, всё. Рыбочки. Защищают меня яйца, что там, где ягоды растут дома. Пушистые. Пушистые овечки. Скраптите мне кто-нибудь кирком. Сходите мне кто-нибудь за песком. Я не хочу, я рыбачка. Овечка, пошла отсюда. Мне не надо мешать. Я тут, короче, про супер систему. Я тоже супер-супер-пупер. Так давайте друг с не мешать, а сотрудничать. Ну и не мешаем, ты балбес. Только два стекла могу дать. Давай там два стекла. Давай. Ребята, возле нашего дома рядом песок. Уже день. Вам что, ходить лень? А ну а на заниматься? Короче, я пытаюсь провести траву. Теперь, Теперь уже три. Пошла. пошла, Нет, пошла. это сбывается. Так, здесь ну, через Трава превратилась О боже, у меня это даже оружие. Райт, right, смотри, это гениально. Да, что да, ты да. делаешь, Райт? Right? Под образованием Короче, трава переходит на траву. Вон там трава перейдёт сюда. А потом мы тут расставим блоки земли. Нет. Ты об Я не знал? Да, да. Я подсмотрел у кое-кого. Я знаю, что это не, не сработает. Ну ладно, посмотрим, что и него сработает мы не узнаем а у кого открыть отдай мне я их переделаю -куда в другое место я построю тут э, жилую комнату где спать я, ой, я, я уже ее пост построил упал ой зомби -кристия. это идите. О, о, о, идите отсюда овцы что вы такие тупые куда идти не важно все дождно пока они. Да. ну вот. что что что надо поставить туда не закрыть как теперь это пробраться солнечный свет Теперь нам нужен песок. Ой, песок, боже, стекло. песок и стекло. Жди, еще сейчас солнечный узнаю, песок, свет, 40. все классно будет. Боже, все расходи, Если не сработает, сработает, сработает. солнечный да, свет, это то... Она Маисия. долго. Ну, вот поэтому надо было и на улице это делать, потому что М. на улице мы быстрее нет. Именно недолго, но долго. Они должны питаться этой тряповой. потому что ну, типа... У меня уже 28. Сколько надо тебе Кого у тебя 28? Песка. Пошли вон. А ну переплавь это все. Сколько тебе надо? Переплавь. Сколько будет, столько и дашь. Олег, что-то такой тупой. Всё, я сядь чем-то. Иду и переплавлю. У меня себе красник вырос. Кш-кш-кш. Мелкая. На улице украшилась, да? Вот как раз и Что ты сделал? Зачем? Я добавил и наш, и твой, и свой способ. Ладно, пофиг. Ну ладно. Э, зачем ты добавил дерево? Ну, допустим, -то? То же самое с ягодами. Ягоды не вирус. в темноте. Я знаю, погоди. Ягоды не выросли в темноте. А Боже, прям такой... при мне дерево Что? Я... я... Я им Света сделал. Олег, обычно. Ой, Олег. Нифига, сколько тростника. Да. Отдаю тебе тростник. А я пока иду наверх. Привет, Райт. нужно сделать одну комнату. Привет, я тут обустраиваю. Теперь все это надо закатать в дерево, чтобы было красиво. Теперь смотрите, мы как вот как. так уже 10 стекла. Нам хватит все. Теперь мои ягодки будут расти. А... Так, это есть здесь... вообще. Уже нету, а, но ну, мне надо два железа, чтобы лисы. Они пушились. Или эта маленькая овечка выросла? Что? Посмотрите, мою, я только что недавно подсадил мою ягоду, вот. Она уже выросла, хотя я недавно ее уже это... собрала. Быстро растут. Она растет. быстро растут. Нурчик, ты тупой! Я ты Не стопну. Зла едой. Мне, Юрчик, мне yeah. можно, у меня ечек мне можно, мне хапай все. Yeah. не только не Ой. Gonna... Gonna... Gonna... Gonna... Of... Кто гений, такой факел поставил, думал, они будут расти. Они не будут здесь расти. ягоды даже на улице расти. Кто это такой его... гений? Ладно. Олег, я сверху тебя видишь, я выше тебя. Все, у нас обсуждество, их надо опять водить. Подожди, а надо огород собрать, огород. Ой, тут огород-то вырос. Нет, не да, вырос. Можно я с вырос? Нет. Там не выросли. Я... Картошка выросла. Я картошку сажу. больше ничего не выросло. Я подумала, что это сажать. Все ягодки сейчас у нас, как говорится, ягоды мутисты эти а, У кого шерсть? Кто овцу? На... Да. Давай что сюда подпятить? шерсть. На что костные муки. Сколько ну, нас? Нас 5 -5. пятеро, да? Да, это надо очень угу. много. Я знаю, что можно заменить. Куда-то вставить лаву в ведро. А может, что 5 -5. У меня, ребята, есть идея. Мы хотим, как быстрая теми-ночь менялась, э, все Смотрите, выходим, остается один человек, он будет стол, мы и мы все заходим. Нет. Все, посв... все теперь это очень хорошо да. Нет. Лучше, не Нет, Олег, это ужасно. Просто дайте мне это. Давайте придерживаться моей схемы. Плавь тут, кстати, с... тоже. И смотри, можно тут топла. Она смотрит под долго. Это ведро лавы. Ведро лавы здесь. Отпуешь. Оттуда тоже будет лаву принести. Нет, вам сюда нельзя. А зачем нам лава? Ее можно в печку засунуть, и она долго будет гореть. А, да, кстати. Да. Очень Уголь, уголь, уголь, уголь, это уголь. Пусть угля будет. Да. Уголь, ну, точнее, ведро не потратится? Нет. нет. Ведро остается как нужно. Ведро остается. Это идеально. Сюда можно. У нас где-то тем более... Хорошо, сделает главное, чтобы в него никто не упал. Только подальше дома, чтобы мне не было близко дома. домом. Костя, давай ну, вот тут да, вот да. вот я сундуки буду ставить, ну, и с да, да. табличками буду делать, типа, еда, инструменты и всякое такое. До спальни будет. А тут недалеко это. Лава бы эта да, да. веренька. Это не надо. Да? Хочу не разбудить. Да не надо. Хоть темнеет, я домой. Да, я тоже, кстати. Дорубач, тем более я положу, наверное, в эту, где еда будет, это Туда положу лаву, она будет точно. Поглядите, сэкономим будет. Не знаю зачем, но будет. Да, я опять Вот сюда положу. Я теперь, например, теперь, на я теперь, если что, О, вот тут у нас мусоры, конечно, надо стараться. Мне уже тоже свой мусор некуда таскать. Это обычный это обычный это обычный Отлично. То есть я его сюда поставлю, этот открою, этот открою. Нужен вот этот, вот это вот. О, мы сейчас тоже посмотрим. Люди, лучше в сейчас сразу домой, потому что сейчас фантомы опять не лезут. Уже появились, я их слышу. Мамочки, мамочки, мамочки, мамочки, мамочки, мамочки, так у мамочки, нас мамочки, мало кровати Олег. Три. нам да. еще надо шесть. Что? что с олегом он вышел. Олег, ты, чтобы не умирать, Я... вышел не Я... чтобы не умереть за мной тысяча фантомов летели пользуйтесь годный чтобы не умереть. Да, кстати, Годный Люди, посмотрите, пожалуйста, фантомы, чтобы Виталий далеко... купнул, если все зайдёт, не обратно застанится, верно? Нет, я не хочу выходить, в принципе, я уже я посмотрела. Я тоже не когда хочу. Настанет, когда вот утро настанет, тогда я не знаю. Наши, на чтобы на Нет. четыре, а кровати три. У кого есть одна шерсть? Нету. У кого, У нить, кого одна нить? шерсть? Нет. Right. У меня У кого-то есть одна нить? они там пока что uh, еще uh, в сундуке все. же были ниток. Нужны нити, шерсть и нить. Я заходить не буду. Может, все-таки лучше, чтобы кто-то один вышел. У кого-то а заходите. Вылетают. А, уходи, закрой двери. Он один только. Олег, А, есть. Пускай, а э... это, это? Он так, пускай, я, что такое? Сейчас. Костя, у тебя нет нитки никакой. Земля так пройдет, поэтому я и просто инструмент. Кого а нет одной нитки? Из-за твоего способа у нас овца вдохла. Как Спускай это? их. Вон она сдохла, спрыгнула. Ты... Закрываю. У нас И одна овца нет. осталась, ребята. Райд способ. Всегда попал. У Боже нас урловец. Все овечки сдохли. ты молодец. Да, зато много мяса. Ой, еда, Два богу. мяса выпало из четырех. Как тебя зовут, Райд? Ты сломал стекло. Ты убил Ты убил овец. И у тебя классные способы. Райд, да, перешли мне сегодня. Довести, да? А, вот нам нужна Нет, позвоните. Все, нити. все а Ты можешь все заходить уже. Нет, он там всего полетает. Причем мы не починим. олега мало жизней. То есть у тебя нету никак из нет. четырех овец выпало 4 мяса, тебе 4 и мне 4, я их уже пожарил у меня рыбы, ты mm -hmm. я буду, короче, попробую рыбать просто я захожу, и... раз вижу сдох лапца, второй раз захожу смотрю, а нет их не один, ты че дурак, тут их три летает врат, ты без брони, сейчас я один раз клюнут и ты минус 10 хп я не могу, я обосрался, я бегу, у меня уже хатомал, я в ныждле и вышелся. реально поспать, но надо еще одну кровать хотя бы. Я пытаюсь, по-моему, если можно, то рыбачить можно одну из них. и пойти поискать пауков. Иди, я... ты знаешь, рискни. Да. Давайте выйдем. Люди, кто-нибудь может? Я зашел на сеть, мы стояли и видели, что фантомов на себя перелегли, потому что я боюсь, что если я зайду, фантомы заспанится возле меня. Подожди. Давай, заходи, ты где, самое главное, где ты был? Я не вижу, где ты был. Вот, я в дом, я... дом, где я Заходи. Где я на улице? Где я тебя не вижу? Не а, вижу, а вижу. Беги, беги в дом, в дом, в дом. Быстрее, я их на тебя отвлекаю. Я Стой, тоже, у меня -то... щит, я на себя отвлек. Забегай, деда! <злат! Ủ>? ты придурок! Да Кость не убьют меня! Забегай! Не бу... Кость? Отойдите! Я на отстаньте! Ну чё, козлины, Кость, давайте! Чё вы, чё? А, а! Кость, чё? Олег, зайди сюда, Олег! Чё? Кость, сюда, сих... Чё, Олег, Экзи, ничего не можете, да, уродки? Ну вот и... Раньше так надо было. Чего? Костя, вот вот из вас придурок Что случилось? Он был там, там, смотрел и вот так вот тут. А, Короче, а ты, ну, я... был способ Прайт тут сделал лесенку вверх. Овцы начали подниматься, Ой, ты мой. Мой. Ай, ты, ты просрал наших овечек. Так, тут стекло не заделали, ничего, его а заделали? У нас много мяса. У нас всего шесть мяса было. Да, да тут ничего. стекло вот не заделали, его а задела. Новых убьем. Даже да ладно, Райт, убьем новых. Вся. Найдем новых, надо туда идти же, Олег. Да, тут надо это заделать. Лукавый Он просто по ягодам идет и его убьет, но ему племя. Да. боюсь похлопа потерять <связь> да. right. а, нет. Где угу. этот, а где этот э, юбчик? Так, ну, да. нет. нет ну и юбчик чё? уже сдал куда-то пошел и сдал о нет, наша моя лава а нет, лава еще не видела вот. моя лава, вот она тут не шел так, это мы так добываем. Уйдите, а там фантомы. Брать хочет без брони и на фантомы фагрится. Три штуки летает, три. Давай, они мне скоро щит то уходите. Они очень много наносят райт, уходи. Мне один в спину кресеныш подошел. Я, ему... я ему, конечно, свертухи дал, но все же. Найдите мне нити. Ничего Давай я его не дал, ну но... нити. Нет ни у кого нити. У меня но только одна, меня Тогда я смогу скрафтить. И нас и... тем более все равно нас пять уже. А все очки сдохли. На nah, райт. Right. Ты что, иди вообще сюда. Иди сюда. классный чел. Mm -hmm. Так, что тебе надо? Я вот так вот сделал. Иди сюда. Вот Подожди. Спать, если... У меня таблички есть, я могу дать. У меня 9 табличек. Зач... А зачем ты эту, эту комнату сделал Вот смотри, тут чтобы вот так было нормально. Торти, говайте, Ладно, ну ты бы хотя бы украсил, ты, это выглядит как с помойки. Да, я, я потом буду это украшивать. Я, я попал, же говорю, я так... строитель. Да, да, убийца. Sea, ты не живешь, не sia, не ни убийца. Убийца, ни... ежеводер, Фу, быть таким. Нет, нет, нет, нет. А, а что ты их сейчас и... живёшь? А их надо было а желать, их я... я я раньше. Сейчас уже все. Их больше не вернуть. А сейчас день? Ща... А, скоро день наступит, я пойду опять за лавой. Ловечка капут. Как что-то? хотя бы одна косметика. Нету. А. В жизни. Пшеница? Да. Занава. Ты диарит добавляй этого, а потом а, и... скрафтишь красивенький блок такой. А, я понял, что-то ладно. И заменишь а, вот все на этот блок, и все дай мне, я пойду очень много хобби искать. Надо сделать мусорку. Слышите. Когда найдете лаву, Лава. надо сделать много источников. Я находил лаву, но она... Я тоже находила лаву, но она... Убейте! Зашли быстро! Думала, сейчас... Они сейчас умирать будут. Сейчас они умрут, а то если они не умрут, то... Побегите, Что тебе надо? Ой, гранит. Скажите, прощайте, райд. Райд, болбец, зайди назад. Да. Просто заходи, болбец. Спасибо, Думай. Стребители ждут на позицию. Райд, ты больной. Беги. Уже на позицию. А, это снег. Вот почему. Истребитель г нанес... Ну, истребитель что-то я... загорелся. Он, наверное, при... все, он сдох. Я, Ой, я, ему... Я, залож... я ему лицо набил. Да-да-да, а, а, пшеницу мне гони. Олег, побежали я со мной. Нет, ты без брони я сиди дома. Знаю. Мы не хотим, чтобы ты сдох. Я не right. Я бесстрашна. Ты бесстрашна, ты умрешь, и я больше тебя не возражу, Все. Ты будешь валяться Сади. на лавочке, Лун. Мы тебя похороним, я тебе даже гроб сделаю. Мы я все сделаем. Ой. Я сказал, всех... иди прикусадить. Рай бежит, Прыгай, и под себя. Я а пошёл за, за лавой. лавой. Я за лавой, потому что она... Вот свет... Овцы, овцы, овцы, овцы. О, Гуль -гуль -гуль -гуль -гуль -гуль. О, овцы. Я вижу тут я очень много летал... дерева. Я когда летал в когда видел лекал, Ставь, да. Там, Давайте пока добудем даже... дерево, тут а, очень о, много тут его. О, тут курочка, курочка. Пока Мачки? Я Мачки? Я, Мачки? Я, Мачки. Я, Мачки. я здесь, был... а, я здесь был... Я зам... Ого, Здесь я есть шахта с крипером. Я... О, Мы уже райта, есть. да, потеряли, я да? Не я не знаю. знаю. Я тебя потерял. Лава! Ааа. -а -а. Отлично. Отлично. Мы Лава, главное, в ней не упасть. Ой, я, я вас забираю. вижу, я вас вижу. О, морковка! Морковка! Я Садай новый сорт. Дай-ка сюда посажу. У, мне выпала морковка. Новый сорт дома. Это ребята, вы знаю. где? Я давай иду. Лично я домой. вас... Я вас пока А, я вижу Олега, он бежит Сзади Меня. Давай, Куда ку... вы побежали? Это... Вы здесь. А, курочек. Давайте курочек да, идите. Веди... Только ты не туда ведешь, конечно. Я... Олег, я сзади тебя. Где вкусно? Ой, я вверх, вверх посмотри. Что, mm, okay. well, короче, я буду делать? Вон мой, Райт. Райт. цып цып цып цып цып цып цеп цеп Пошли. цеп цеп цеп Так, за мной, за мной, за мной, Ра, не цеп делать свои всякие столбики, мобики, я тебя убью потом. Давай, давай, давай, Пусть тащи, сидишь? тащи. Олег, вон туда прямо, идите, идите, идите. Там Пусть увидите, ты... не забудьте. Да, Предупреждай меня. Глянь, аккуратно на шахту не упади. А где-то здесь должен быть источник лавы. Показывай мне, куда мне идти. Я думаю, что на дорогу. На, но он тут. Прямо, да? просто, лава. просто прямо. Вот там лава должна быть. Легко вон источник клавы, я вижу. Где? Почнем куда-то там... вон куда. А это же... Да, люблю. вон ты. Иди по еду. Так, сейчас мы... Не, туда идешь. Ты куда идешь? Вон там. Раид. ты куда курицу? Кьюцы. Сынные курицы. Они, у Раида было время в географии. Ой, привет, крипер. Ой, я ж ничего не вижу. Не сзади. хочу иметь с тобой ну, дело себя скорее губительно, я а хочу я морковку. Понимаю, съесть, где лава есть. здесь была лава. Морковку посадим, нам просто главное добежать пока. А ты что? Я думал, я не сдесь хочу. Ой, ну, ты, лава ты, где лава? лава? Да лавы я не. Не лавы ли ты очень голодный? Мух ты голодный, Олег, с голодного края. У меня немного, у меня немного не повезло. Нам сказали идти куда? У тебя много еды, и ты лопнешь от еды. Мне очень мало. Что там, Марьюти? Нет, Костя умрет сейчас. Там два скелета просто. Они меня вдвоем как стрельнули. и пол и пол всего сняли. Я не скажу, где я. Да, Рай, только, я только ты, буду. пожалуйста, пожалуйста, не убейся. Не ходи, я там не, каждую да, комнату не нуждаются да? в новых. Закрывай. Кто-то да. здесь был. Покорни, покорни, покорни, покорни. Покорни, Я пока путешествовала, пока это зеленый и Олег, не вздумай уходить. Где-то я видел наш дом. Всем привет. О, вот, вот. Здравствуйте. Да. Здравствуйте. Да. Это да. я, я убил паука, и мне ничего не выпало. На этом будем заканчивать. Да. Четвертую серию, да, я уже сбился счета. Если вам поставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был я, Фрэн. Всем удачи и всем пока.